Привет, аудитория. Ну что, пару слов про 269 UFC. Ну, с и Парье все понятно. Но, конечно, Аманда сильно расстроила. Потому что мог зайти КФ на то, что она э, выиграет болевым душающим в первом раунде. Она могла это сделать. Не знаю, ну, что-то не получилось. И даже как-то заметно было, что она подустала. Уже начала в конце э, раунда дышать, что ли. Не, не похоже на себя была Манда. Что-то она недоценила, наверное. Пеню. А, вот. И проиграл. Но я думаю, в реванше мы увидим совсем другую команду. Ну, посмотрим. Ладно, не суть. У нас выходные а, последний турнир этого года: Fight Nights, UFC Fight Nights. Убойная ночь. Им подпиздили название у ТНТ, походу. Хочу разобрать главный бой основного карда это Дерек Льюис против а, Криса. Докоса. Изначально я хотел пропустить этот бой, но потом думаю, ладно, попробуем спрогнозировать что-то, может что-нибудь получится. Так, Дерек Льюис. У Дерека Льюиса в кулках динамиты, бомбы, торпеды, ракеты. И важно, ну, в кулках у него что-то серьезное есть. Но он такой веловатый боец, не особо у него там сильное мастерство в ударке или в, там в партере, в грейплинге, нет. Но он хитложопый. И есть у него, знаете, вот эта чуйка, вот как в футболе, вот у нападающего есть чуйка, выбрать правильное положение на поле, чтобы к нему отскочил мяч там, или там к нему как-то залетел, долетел мяч, и он там а, забил гол. У Льюиса такая чуйка нанесения удара есть. Вот он может как с волком бой получать, целый бой, целых три раунда получать в тыкву, ни, ничего не, не может сделать, и потом по итогу, блядь, нанести один удар, там два серию, и выиграть бой. Как бы это не единственный пример... Частенько у него такая херня. Вот, поэтому я не думаю, что это совпадение. Это все-таки хитрость такая интересная есть у него. Кому он проигрывал? Кому он проигрывал? Он проигрывал борцам, серьезным борцам, таким как Дэниел Кармье. И серьезным ударником ну, там ну, можно сказать все там грубо говоря ударники серьезные неправильно сказал не серьезным ударником а подвижным ударником у которых хорошая работа ногами футворк который который раздергивают постоянно не стоят на месте такие как до сантос такие как сирилган но сирилган просто шансов не оставил Льюису. просто без шансов вот и что меня смущает в крисе Докасе, что он не особо подвижный да, у него вроде бы неплохая ударка, вроде бы он там боксер, вроде бы э, неплохо он там накидывает стойки. Но не, не особо я заметил у него хороший футворк. Даже могу сказать, что это будет удобный соперник для Льюиса. Но все-таки Льюис, ну, бывалый боец. Он уже заработал денег, он уже, у него уже нет того голода, как у э, Криса Докаса. Нет у него вот этой вот желания этого встречи. Завоевать пояс Он, как он, в принципе, раньше говорил, что он дерется ради денег Поэтому Я, наверное, поставлю на то, что бой продлится Больше двух с половиной раундов И коэффициент на это довольно неплохой дают букмекер 2.35 Вполне, вполне реально Да, эта ставка такая Вроде с одной стороны Непонятная Потому что два ударника У одного Тоннаж ударов, у второго Динамиты в кулаках но! Почему я так думаю? Потому что Крис Докас все-таки пришел в UC, чтобы завоевать пояс. Ну и естественно для него Льюис это будет как такой вот некий э, эксперимент, не эксперимент, а тест. Э, или проверка на э, характер, проверка на геймплан, э, проверка на дисциплину. Потому что если он пойдет в первых двух раундах зарубаться с Льюисом, э, это... 50 на 50. Я бы, наверное, сказал, что у Льюиса шансов больше вырубить Докаса, если тот пойдет с ним зарубаться. Поэтому я думаю, что Докас будет его пытаться как-то измотать. То есть он пыта, будет пытаться в любой 5-раундовый, он будет пытаться его затащить куда-нибудь туда, в дип. В глубокие воды. Вот. Поэтому я думаю, что Докас при, пришел э, в UFC за поясом, грамотно бы было измотать Льюиса. Хотя у Льюиса руки подлиннее. Льюис опасен в каждом раунде. Но все-таки в первых двух, двух раундах он более опасен. И поэтому э, завести бой куда-нибудь в третий, в четвертый раунд, я думаю, вполне для Докаса был бы э, интересный вариант. Поэтому оставляйте свои комментарии под видео. Ну, интересно будет этот бой обсудить, потому что он такой неоднозначный. Такой не то, чтобы ну, вот, такой очевидный, как бой там порез с Левиром. Этот бой такой да, довольно-таки непонятный. Если у него вдуматься, что может быть по итогу, то вроде бы кажется, что Льюис должен убивать его. Но с другой стороны, все-таки плохо, что Докоса мы не видели. Не видели э, его не бои. С, ну, с бой с, с, с дядей Лешей. Но это ничего не показывает. Дядя Лёша уже отыгрывал бабки, отыгрывал последние бои контракта. Ну, больше Шамилем. Ну, все-таки Док, наверное, пошустрее Шамиля будет. Короче, все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.